Всем меня зовут Марк, я живу в Израиле, в городе Хайфа, родился и вырос я в Узбекистане и хотел бы рассказать вам, как я уверовал в Вишуа и как я пришел к вере в Вишуа. Все началось с моего деда. Мой дед, он очень известный художник в Узбекистане и все, конечно же, знали о том, что он еврей и это невозможно было скрыть. Как-то раз была компания евреев за Иисуса в городе Ташкент. И пришли, значит, конечно же, к моему деду, начали с ним общаться и рассказали ему о Иешуа, о вере. И он на первом этапе особо не принял ничего. То есть это было так вот, он понял, принял какую-то информацию для себя, но э, дальше дело не пошло. Но это его очень заинтересовало. И он сказал, а, а могли бы вы пойти к моей дочери? Она здесь недалеко живет. Его дочь, это моя мама. И дал контакты. Через какое-то время уже из мессианской общины приходят к нам э, люди и говорят, стучат в дверь и говорят, добрый день, шалом, мы вот с мессианской общины, мы договаривались с вашим отцом, с моим папой, папы как раз в этот момент дома не было, мама думает, ну с папой договаривались и ну, неудобно не пустить, а они действительно договаривались с отцом, просто он забыл и ушел. И остались дома я и мама, значит, заходят эти ребята, Рассказывают, разговаривают с моей мамой и объясняют ей все о а Ишуа, говорят ей, и она такая сидит, не да, не нет, то есть она была такая, что верила во все, мы были обычной светской семьей еврейской, и для нас было нормально, мы в Песах всегда обязательно маца у нас была, и другие все праздники тоже праздновали, насколько, настолько, насколько это нужно, то есть в принципе никогда не углублялись в веру, никогда не углублялись вот в в, в корне. И тут они нам, рас, маме рассказывают, говорят, вот, Иешуа, он умер, третий день воскрес, он был еврей и так далее, и так далее, и так далее. она говорит, знаете, может быть моего сына это заинтересует, пока я тоже не, не очень таки особо меня эта тема интересует, он сидит в другой комнате, давайте я его позову, мне было 15 лет, пацан, и она зовет меня, я прихожу, и первый вопрос, который они меня спрашивают, ну, после короткого общения, они спрашивают, а ты веришь в Ишуа? Я такой, да. Мама такая на меня смотрит, ничего не поймет. А что интересно, как это вообще все произошло? Дело в том, что в детстве моя любимая книга была, это Библия в комиксах. И это была единственная книга, которую, с которой, которую мы читали с моей бабушкой. Она была в комиксах, вся в картинках красивых. Соответственно, я ее очень любил. Все остальные у нее были томники, такие черно-белые книги. И я, как ребенок, их не любил. А вот эта цветная книга с комиксами, я ее очень любил читать. И Ешуа... С самого детства был моим героем. Я даже об этом не понимал, я даже об этом не осознавал. Но где-то внутри, в сердце, у меня сидела эта мысль о том, что он хороший человек, что он делал только добро. Он был еврей, я это понимал. И о нем были у меня только хорошие мысли. И когда они пришли и спросили у меня, ты веришь в Ишуа? Ну, я как ребенок сказал, да. это был мой искренний ответ, я не подозревал, не, не знал о том, что он мессия, не знал никакие пророчества о нем, не понимал вообще ничего этого, но сказал «да», потому что я знал, что существовал такой человек, который делал добро, который делал только хорошие вещи. И они еще немножко поговорили с нами, потом говорят «хочешь помолиться?». Я говорю «да». Мама такая на меня смотрит, ничего не поймет, как это так, э, мальчик? которого я воспитала, который рос вместе со мной, я в это все не верю, ни, ни во что, ничто это не, не, как бы для меня это не ценно, а он вдруг каким-то образом оказался верующий. Еще в кого-в кого, в того, которого нам запрещено верить, который, о котором вообще нам запрещено говорить. И это как в анекдоте, знаете, приходит ребенок с садика и говорит мама или, там, или папа, нам вот сегодня рассказывали о, о Иешуа, о, о Христе, и они говорят, это не наш Бог, наш Бог другой, в которого мы не верим. Вот у нас была примерно такая же ситуация, но в итоге получилось так, что мы помолились, обратились к Господу в молитве, и постепенно вот... Это не началось в тот момент, когда мы помолились. Наше обращение началось чуть позже, когда мы начали уже ходить в общину, когда мы вообще поняли, что мы сделали, когда мы поняли, что, э, все, что мы, э, все, во что мы верим, это написано в нашем еврейском Танахе, в нашей еврейской Библии. И мы стали потихонечку, потихонечку в это углубляться и поняли, что мы действительно сделали правильный выбор. И по сей день мы ни секунды не жалеем о том, что когда-то давно мы приняли Ишуа как, как своего Господа и Спасителя. И это изменило совершенно нашу жизнь. Потому что я тогда был молодой парень, 15 лет, уже стоял на распутии. С одной стороны, это грех, с другой стороны, это вот всякие соблазны этого мира, девочки, танцы, дискотеки, то есть я бы наверняка ушел, скорее всего, ушел в эту сторону. Так как, под Божьей милости у меня была встреча с еще достаточно в молодом возрасте, то я успел как бы, понять это все, и сегодня я хочу и вас призвать и сказать вам, дорогие друзья, о том, что есть Тот, Который стоит и ждет. Стучит ваши двери и ждет, когда вы откроете Ему. Он всегда вас любит, Он всегда вас ждет и ожидает, когда вы обратитесь к Нему, повернетесь к Нему всем своим сердцем и обратите к Нему действительно себя и скажете, «Я всю свою жизнь жил так, как я хотел, а сейчас настал момент, когда я хочу, чтобы Ты управлял мной, чтобы Ты был моим Отцом, моим Господом и Спасителем и приняли через это Ишуа как своего Мессию». Желаю вам всего доброго, хорошего. Спасибо вам, шалом-шалом.